Приветствую автономы и лица с интернационной пищевой ориентации. И сегодня мы с вами затронем тему плоской земли, но с каких позиций. Продолжаю следовать вопрос, соответственно, веду переписку там, здесь, везде понемножку, ну, и обратил внимание на один момент, который бы, ну это видео что-то вроде ответа будет, проще ссылку дать и все будет понятно. Так вот, устал я уже, ну я... Не то, чтобы я сильно приводил аргументы там, да, вот. Потому что неважно, какой вы аргумент приведете, вообще неважно, вас его либо засмеют, либо скажут, ха-ха, это не то, либо да нет, да вы ничего не понимаете. Ну, в общем, что-то в этом роде. Поэтому, что-то в этом роде, поэтому смысла нет. Поэтому здесь просто вот господа, которые верят в глобус, так скажем, да, вот. То, что Земля шарообразной формы. Все, все, все, что вам хочу сказать, просто А подумайте, допустим, что вот вы пришли в суд. Какие доказательства в суде вы готовы предоставить о том, что Земля шар? Ну вот что, с чем вы придете в суд? С глобусом? И как этот кусок картона к форме Земли относится? Или вы придете с заявлением слов, что, ну это каждый пятиклассник знает? И что судья должен вот это вот а, за доказательство, что каждый пятиклассник знает, что Земля якобы шар, да, принять это как доказательство? Сомневаюсь. Они просто, понимаете, насмехаются над тем аргументом, что штат Джорджия, да, вот, в Америке, в общем-то, кривизну Земли никто не смог доказать. Ну как, был прецедент, да? пытался человек, на кону стояло 15 тысяч долларов, между прочим. И никто, вот естец, да, никто этого истеца не поддержал. Ни пятиклассник вот этот, ни глобус, видимо, который он, как я понимаю, припер зал сюда. Понимаете, для судьи это не явилось доказательство. Доказательство это нечто другое. Понимаете, доказательство. Это не учебник геодезии не учебник баллистики. Нет. Доказательство – это нечто другое. И оно будет лежать, это бремя, на вас. Вы должны в суде будете доказать, что Земля – это шар. Понимаете? А с чем вы туда придете? У вас нет ничего. Вообще ничего от слова совсем. Нет таких доказательств. И суд штата Джорджия это показал. И не важно, что этот суд в Америке. Понимаете, они пытаются как бы принизить вот этот момент тем, что, ну что там у них в Америке, там ЛГПТ разное, там ха-ха-ха, да они вот такие-сякие. А как это влияет на доказательство? Что вот принять за доказательство, а что нет? Как это на это влияет? Понимаете? То есть они вообще не в логику. Вот. Поэтому подумайте. Подумайте просто. с чем вы можете пойти в суд. Какое доказательство им предоставить? Вот что? Что вы предоставите в суде как доказательство? Вот для себя на этот вопрос просто честно ответьте. И все. Потому что я утверждаю, что вам предоставить нечего. Утверждаю на том факте, что уже прецедент есть. В Америке уже суд. Штата Джорджия вот, Отказал истцу в том ну, В его доказательствах Каких бы он там ни привел да, вот, Что земля имеет форму шара Что есть какая-то кривизна земли Все, он его доказательства не принял И там, понимаете, вот если это настолько просто Как вы говорите, ха-ха-ха, как это просто им, Ему всего лишь ну что, вот эту простоту надо было показать в суде. Любого ученого, там, не знаю, геотезиста привести чтобы он это доказал в суде. Астронома, да? Вот. Метеоролога, еще кого-то. Ну приведи хоть кого-то в суд, хоть кого-то. И подели эти 15 тысяч там на двоих, на троих. Но ведь за него никто не пошел, не вписался. А если кто-то даже и пришел, там, не знаю, вот то получается, что не смогли доказать. О чем это говорит? Это говорит о том, что на сегодняшний день не существует доказательств шарообразности Земли от слова «совсем». Понимаете? Вы думаете, вот он фотографии НАСА в суде не привел что ли, да? Смотрите фотографии НАСА в суде. Ну, это же самое простое, очевидное, что он мог показать в суде, да? Но нет, суд это как доказательство тоже не принял. Поэтому просто, просто, вот судебное решение покажите, что вы смогли доказать в суде кривизну земли. Вот покажете это решение, будет предмет для разговора. Не покажете, просто все, что вы там пишете, Делайте какие-то ролики, комментарии о том, что Земля – шар, что теория плоской Земли умерла, разбита, да? корабли за горизонт уходят у вас там. Вот это все просто ваши фантазии. Это ваш пубертат школьный. Вы просто дрочите на шар, как школьник, пятиклассник. Просто ваш влажный пубертат, и не более того. Смиритесь с этим, пока у вас не будет решения суда. Вот у приверженцев того, что земля как минимум не имеет форму шара, да? у них есть решение суда штата Джорджия. А у вас есть? А у вас нет. Спасибо за внимание, друзья. Ну что ж, автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией до следующего видео.